Я родился прямо на берегу, на обрывистом берегу Иртыша. И, кстати, не в роддоме, а прямо дома. В своем доме, в частном. Вот я вам сейчас пою про свою родину песню. Кто припев знает, можете подпевать. Сон. Сестру я вижу маленькой в горошек платье И упрямый взгляд она как прежде С дедом на заваленке И как всегда он курит самосад Далеко, далеко, манит меня и зовет. Осые ноги перекрики, юность моя. И братанные озорники, и любимая. Осые ноги перекрики, юность моя. И братаны, и озорники, и любимая Степной полынь, Любимый запах Родины, Там вкусно пахнет По годом, Полны кусты крыжовника смородины. За рекой костер горит в ночном. Там далеко-далеко-далеко гусиный далеко, далеко, перелет. Издалека-далека-далека манит меня и зовет, и ноги перекрики. Юность моя, и, братанны, озорники, и любимая, босые ноги перекрики, Юность моя, и, братанны, озорники, и любимая, прошли года. Наш дед совсем не постарел На нем все те же С блеском сапоги И его руки Сильные от добрых дел О, как в душе Вы все мне дороги Там Далеко, далеко, далеко Гусиный перелет. Издалека, далека, далека манит меня и зовет. босы ноги, перекрепи, и юность моя и протаные озорники Белые ноги, берег реки. Юность моя и братанные озорники